Всем добрый день, с вами канал компании Радио Сила. Тема видео у нас сегодня – дополнительные функции 16-канальных радиостанций. Многие думают, что переносные 16-канальные радиостанции имеют ограниченный функционал для прямого ввода, и большинство их функций программируется непосредственно с компьютера. Но это не совсем так. Некоторые функции доступны через сочетание клавиш при включении радиостанции. Я покажу вам это на примере двух радиостанций марки AirRadio. Это AirRadio 320 и AirRadio 610. Начнем, пожалуй, с AirRadio 610 для того, чтобы включить голосовую активацию Vox. Нам потребуется выставить на радиостанции любой из первых пяти каналов. У нас уже стоит здесь первый канал. Затем нам необходимо зажать Клавишу 5 и клавишу Money и включаем радиостанцию. Радиостанция оповестила нас о том, что Vox включен. Включаем 320-ю также на первый канал. И сейчас раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Нажимая клавишу передач, у нас работает Vox. Выключается он точно так же. Для начала мы выключаем радиостанцию. Зажимаем клавишу передач и клавишу MONEY. И включаем радиостанцию. Радиостанция нас оповещает о том, что Vox выключен. Также мы можем отключить голосовое сопровождение. Для этого выставляем на радиостанции 10 канал. Нажимаем клавишу передач и клавишу МОНИ. И включаем радиостанцию. Голосовое сопровождение теперь у нас отключено. Мы переключаем каналы. Она их не озвучивает. Включаем-включаем радиостанцию. Звука. Звука. Никакого у нас нет. Для того, чтобы вернуть голосовое сопровождение, мы выключаем радиостанцию. Опять же, на десятом м канале. Зажимаем клавишу передач и клавишу MONEY. И включаем радиостанцию. Right Звук у нас появился. Если выставить радиостанцию на 15-й канал, Включите ее с двумя зажатыми клавишами, клавишей передачи и клавишей MONEY. Обычно это у нас следующая клавиша за клавишей передачи отвечает за шумоподавление. Если мы на нее нажимаем, шумодав у нас отключается. Включаем радиостанцию, зажимаем эти две клавиши и включаем радиостанцию. У нас меняется язык. вернуть опять выключаем радиостанцию зажимаем эти две клавиши и включаем язык у нас вернулся на английский русского в этой радиостанции к сожалению нету последняя фишка у 16 канальных радиостанций это включение сканирования Включение сканирования уже записанных каналов можно активировать на шестнадцатом канале. Выставляем радиостанцию на шестнадцатый канал и проделываем все те же самые манипуляции. То есть зажимаем клавишу передач и клавишу money. Включаем радиостанцию. Радиостанция говорит, что сканирование включено у нас и стоит шестнадцатый канал для проверки. На радио 610. Включим ее на втором канале. Нажимаем на передачу. И как мы видим, радио 320 реагирует. Если, допустим, выбрать 7 канал. То же самое. Лампочка загорелась. Определяет. На 15 канале, соответственно, сканирование у нас уже не работает. Если мы переключаем, возвращаемся на 16 канал, выключаем радиостанцию, зажимаем две клавиши, включаем радиостанцию. Она говорит о том, что режим сканирования выключен. Вот четыре небольшие функции, которые доступны у некоторых 16-канальных радиостанций.